либо технический состав МКПП разработан для механических коробок переключения скоростей. Он может применяться и для роботизированных коробок. В состав МКПП добавляется в трансмиссионное масло и способствует формированию нового металлического защитного слоя на поверхностях трения зубчатых передач и подшипников. Этот слой восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, что улучшает работу зубчатых передач. Кроме того, новая поверхность способна удерживать более плотный слой смазки. А это облегчает и смягчает зацепление. Позволяет коробке работать значительно тише и без вибраций. Увеличивается выбитый ход автомобиля на нейтральную передачу. Наконец, существенно снижается износ и увеличивается срок службы агрегатора. Подробные инструкции по применению и на сайте вы найдете всю необходимую информацию по использованию триботехнического состава МКПП от Suprotec.